Надо все делать хорошо, строители молодцы, заказчики их не понимают. Я говорю, что короче, здесь большое обилие пьяных женщин-менеджеров, они прячут глаза и пытаются убежать. А здесь такой зачуханный стул в углу стоит, строителю не стремно подойти. Берем у него интервью по-любому, по-любому, посмотри маркетинг. Каждая компания каждый год пытается придумать что-то новенькое. Лайк сразу не глядя, то есть зашел, увидел, рубим новое видео, лайк. Знаю, вот, вот, ну вот. классика, это было прям огонь. Перелазим через опалубку в костюме с руином Бойко, но это будет не в этой серии. Мостбилд 2021, все очень сильно соскучились по оффлайн мероприятиям, по-моему мы паркануться не могли, там просто жесть нереально. поэтому посмотрим что там, мы еще даже не регистрировались, пойдем. Мостбилд это смесь как раз таки строительных технологий, материалов и даже немножко инструмента, но инструмента здесь мало, здесь обычно строительные. Технологии, материалы, вот такая история. Для кого интересно? Для кого? Не знаю. Я думаю, что это для... Ну, для кого? Для, для всех. Производители выставляются для дизайнеров, для строителей. Как говорит мой оператор, сегодня мы поработаем блогерами, короче, вот. Так что, возможно, получится интересный контент. Мне кажется, что в этом году прям побьет рекорд Мосбил только потому, что реально все соскучились очень сильно по таким мероприятиям. Ты просто первый к нам подошел, мы тебя поэтому да? засняли, да. Мы только зашли. Николай, занимается? А, да, отделка в Ярославле, ремонтами, отделками семью. Подписано хорошего человека, прям слежу, контролирую, смотрю, прям от всех класс. И перчатки нужны? Да. Они пустятевались перчаток? Да вон, посмотри, люди, еще один чувак подходил, это уже значит два, да? Вот, да. еще, чтобы пройти, Давай, нам... короче, счетчик. Так, пим, пим, ну, пим. Да, все, два. Чтобы пройти, нам нужны были перчатки, но мы выпросили у девушек в очередь. очереди. билд. это жесть. Андрюха, я нашел замену тебе, посмотри. Каждым годом мы видим все больше и больше всяких штук, как производители заманивают к себе на стенды. О, я вот про это и говорил, про девчонок, например. Вот сейчас будут выпуски выходить вот так вот. На данный момент мы летим в Уфу на выступление по личному бренду об этом чуть позже вы узнаете а сейчас я хочу порекомендовать канал ребята из краснодара которые приехали с севера на пмж в краснодар и делают мебельный бизнес ребята реально пилят на телефон показывают эти первые бабки все вот реально такой old school так сказать по-честному делают то есть это не какие-то ребята которые продают какие-то курсы а просто обычные пацаны которые делают мебель поэтому подписывайтесь на их канал я трек на, на 10 сантиметров короче отпилил. Здорово. Подписан на тебя. Спасибо. Дорого! Растахчан. Фу. Здорово, здорово. Ну ч, как вы? Блин, вы меня тут нет. Только извини. мысль. мысль извини, ца... извини, братан, извини. Извини, ну извини, извини. Чтобы сейчас реально видео снять и все. Ну да. вот ты его все так, что снял. Слушай, вот эта штука хорошо, прям это самое. Вот, а как Ну тебе это самое какое? Да, как у Шайтера мешало. А? Вот так пилят, вот так пилет ростовский контент. Настоящим рамом. А Потому мы не затерли Настоящий. Нет. Ну, может быть, да, может поэтому. Это как у ванька Выпуски пол. Вы еще не видели, но скоро выйдет у нас видео. Регулируемые опоры. Крутейшая штука для всяких офисов, улиц и тому подобного. Можно с собой забрать, когда аренда закончилась. Я из Серпухова занимаюсь монтажом дверей Спасибо большое. Не за что. Чувак пришел, ищет инструмента инструментов нету, как бы. Ну, нету здесь инструментов. Ребята, здесь строительные технологии и материалы 3d-крестики нигде ты его не найдешь здесь его не будет это какие-то такие мощные цементные фасады нет, да? наверное ну не наверное а точно а вот кстати как у нас это фасад без этого самого крепления видимых то есть очень красиво как у нас на доме но технология другая у нас запила здесь какая технология а вот технология получается когда без поддержки то есть вы запиливаете, какая у вас технология? Или приклеиваете? Да, да, я вот смотрю, я просто знаю, у нас есть объекты, мы недавно только делали, и у нас ну, другая была технология, там раскрывалась вот такая. Кайл есть. Но... Есть на самом деле несколько вариантов, то есть можно с использованием крепежа, когда прикручивается элемент с помощью крепежного, то есть там или кайл, либо там аналогичные как решение. решения, можно с использованием пропила сделать, косого пропила, либо на штифтах, соответственно там. Разная скорость монтажа, преимущества, но ну, все, все это технология это А вы, получается, что производите? Мы производим всю, всю подсистему для всю крепления облицовки, да? соответственно, скрытым способом. А, все, у вас, вся у вас вся технология скрытый способ, да? У нас и видимым, и скрытый у нас самая широкая линейка, соответственно, решений, которые позволяет на сегодняшний день любой материал, который используется в фасадном строительстве, Закрепить на, на Спасибо. Давай я сводка У меня рука длинная. Сейчас будет авторская селфи. Вообще, на самом деле, вот технология фасада со скрытыми креплениями, она очень интересна, и она очень красиво смотрится, потому что вот эти все клепки, которые видны и все другое, ну, некрасиво, не эстетично. А мне нравится, когда все красиво, не только. Да, вот это красивая штука, максимально красивая. Ну, правда, это бутафория явно, чистой воды. Но это прям современный тренд. Почему на фотках всегда лучше, чем на стенде? Сейчас заказчики люди скажут, давай переделай на мрамор, на вот это. Мрамор на вот это, да. Интересно, там показано, как они там закрепили, а не показано. Почему, почему всегда привозят бутафорию? Хочется посмотреть на вот реальный стенд. Знаете, что самое интересное? Ты идешь и видишь, как тебя люди со стороны снимают. Ну такое себе. Пацаны подойдите, поговорите, скажите привет, рувим, я тебя смотрю, я никому не откажу. Вот это вот со стороны снять и уйти, ну такое себе. А потом мне фотки присылают, тупо тупо мне фотки присылают. Тачки меня были из-за дерева брочников камень и боится воды. Это походу кварц винил. А он тонкий, это стенд. Он тонкий, это кварц-винил, да, кварцевый ламинат, вот видишь. Возможно, кстати, если бы мы в дом делали кварц-винил, у нас не было бы тех проблем, которые есть сейчас, и мы снимаем там пол. Но это будет не в этой серии. Если бы у нас был свой стенд у Pro, там были бы кальяны, короче, диджеи, девчонки, все дела. Все менеджеры делятся на два типа. Первые, когда видят камеру и, короче, чувака, который что-то снимает и рассказывает, они прячут глаза и пытаются убежать, а некоторые, наоборот, выходят и такие, ну, типа, привет, у нас здесь это. Вот на два типа, реально, вот средних нет. Я так люблю газоны, особенно, короче, не настоящие, хотя люди любят настоящие, но я люблю такие, за ними ухаживать не надо. И очень сильно делится, сразу видно, компания там Рихау или компания там Окна Века, они тебя, там, берут по 400 квадратов, а кто-то берет себе маленький 5 на 5, И можно сразу судить о компании, хотя не всегда так. А еще здесь проходят какие-то семинары, судя по тому, кто сидит, по-моему, дизайнеры, хотя не все, не знаю, на какую тему семинар. Опалубка класса А 37 семь Б. Перелази через опалубку в костюме с руином бойка. Пожалуйста, а у вас искусственные, они, ну как все искусственные, все искусственные. пророщенного Нет. нету, да такого, вот, ну который, ну как он там стабилизированный мок? Нет, у нас только искусственные. Только искусственные. это вчерашний день. Ну да, сто пудов, за этим вообще не надо ухаживать. А вот так вот, да, то есть основного нету. А может быть и правда что-то есть в искусственном мохе. Я хотел настоящий, у него 5 лет срок годности. Но вот смотрю на это и думаю, что может быть можно искусственный, но все равно, честно сказать, видно, что пластмасса. Настоящий есть настоящий. А вот еще какая-то мега декорация. Пойдем. Кубрик. Их мы знаем. Тут еще нужно уметь э, ориентироваться по надписям, чтобы сниматься. Смотри, шпанированные панели клевые. Бля, как же это клево смотрится. Это для этих самых, для бань, да? Прям огонь. Вот я такие штуки прямо обожаю. А вот эта вагонка ольха, посмотри. Когда будем строить баню себе, у нас будет что-то такое, гарантирую просто. Мне прям очень зашло. Вот это, вот это красивый стенд, вот это реально красивый стенд. Тебе ну вот это красивый стенд. Посмотри, дерево всякие разные. Люблю баню. Люблю баню, как Андрюха любит спортзал. Там какая-то премия, Масбилд words 2021 Сейчас мы одним глазом посмотрим, что там происходит. Видеть фактуру древесины и при этом иметь максимально долговечность. 10 лет это, так, ну, при наружных но, Но это не, не форум не хаос, тот, который ты думаешь, это что-то другое. Хотя, может, они стали выпускать что-то, не знаю. Масло. Это масло. Пойдем. Вон, летаково. Ну что, тут нечего делать особо, привет. Да. Или интересно? Как дела? Ты сам тут лазишь? Сам лазишь. Б Без оператора. С Ростова. С Ростовым? Тебя... Ростов, да, у тебя уже че, крас... аномально много. Да, соскучились люди Чисто по общению. Работают. Да. Смотреть нечего, ну, ну как обычно, как обычно, прям ничего нового. Вот еще где-то а он должен был приехать минут 30 назад, он просил, чтобы мы его забрали, но, к сожалению, мы были в разных местах, поэтому мы не забрали. Еще Ванек, Shadow дизайн должен перейти. У меня Серега Электрик говорит, Рувимов увидишь обязательно. Давай, тебе повезло, мы еще не собирались, так, короче, здесь куда? быть. Да так, как хочешь, давай отсюда, давай, Нет, здесь есть еще другие павильоны, по-моему. Обычно так бывает. Я имею в виду вообще другое, вообще. Вот чуть-чуть туда. И там всякая другая дичь, но в принципе по сути ничего не меняется. Итак, очередная локация. Здесь все в стекле. Что мы делаем здесь, даже не знаю. Мы уже все обошли. Аномально много людей. Ждем кодового. Все нормально. А звук, кстати, эхо есть или нету? Все нормально? Как говорит мой оператор, там крутые ониксы, пойдем посмотрим. Вообще, знаете, что хочу сказать? Дай, дай, дай. Вот, короче, посмотрите, как делается контент. Это мой оператор. Смотри, сколько он носит. А ну, давай, повернись, повернись. Вот. Постоянно пристегнут, короче. Это он мне постоянно говорит, рувим, пойдем туда, пойдем там поснимаем. Если бы не Андрюха, у нас бы половины контента не было. А здесь крутые ониксы, это не ониксы, это как раз таки, ну короче, это крупный формат, 4 млсу, 86 мм. 86 миллиметров или 8, что это, что не говори тебе, все равно не слышно, потому что да. микрофон у меня, поэтому а -а -а -а, не а -а -а -а. старайся. А инстабура сегодня нету. <музыка> Чуваки собирают за на минималках, посмотрите. Ларек. Короче, кто не в курсе, на таких мероприятиях, если у вас есть телеграм, вы просто берете, делаете вот такую штуку. И вот я вижу, где Сережа. Вот сейчас мы его найдем. Мы идем в ту сторону, куда нужно. Как поймать покемона? Как поймать покемона, смотри. Вот и все. И у нас, короче, сейчас мы его поймаем. Тут у нас все свои. Смотрите, еще чуть-чуть. Он где-то вот прям вот здесь. Сейчас, сейчас, сейчас. Он на восьмом Привет. Как дела? Нормально. Привет, здорово. А ты все снимаешь, да. А, Андрюха все снимает, да. Андрюха Андрюха меня снимает. Привет. Да. Привет, Все а здесь, короче. Кодово, да? да. подходи сюда. Как, как, как, Нормально. Здорово. Здорово. А, ну, что Я говорю, что, короче, здесь большое обилие пьяных женщин-менеджеров. У них такие глаза своеобразные, они так. Достают из-под днища себе так ту венца раз, налили, бахнули, все нормально, по-другому здесь не бывает. Вечером здесь, а завтра, вообще полная дичь. Здесь стоит а, Кстати, интересно прикол, Кодолов будет, как вы думаете, Кодолов 100 пудов, я 90% вам гарантирую, что Кодолов будет в таком же балахоне, как у меня, вот сейчас увидим. Там эротика. Это еб... своими проектами называется. Слушай, ну, я ты понимаешь, я бойко, вижу, я я понимаю, вижу ты смотришь Вимобойко, да. это заебись, короче, да, вот, вот видишь, я здесь, работа идет, все нормально, это называется то, чему у меня ты учишь, а, ну, короче, привет, это самое, короче, должны быть, мы, блин, ставки ставили, О, что ты будешь в такой же кофте, и я ну, проебал, ну, из-за тебя, бля, имеешь в виду, сюда люди приходят, зачем сюда приходить? не понимаю, все приходят, производитель хочет продать, естественно, а тот, кто приходит, наверное, хочет просто ознакомиться, купить тусовка. А мы с тобой нахер пришли? Мы пришли, не знаю. Не знаю. Человек, здравствуйте, здравствуйте. Вот, видишь? Твой подписчик. О, красота. А видишь? Вот, видишь? Не знаю. Вот, вот. Классика, это было прям огонь. Это было прям огонь. До этого было с временами наоборот. Это сильно более крутой чувак, но ты не подозреваешь. А где ты подписчик на Instagram или на ТТ? Я YouTube не смотрю, слишком много времени занимает. Инстаграм? Да. Вообще да, да, вот невероятно, бля. Вот, вот зачем мы Хазическая сюда приходим. Казмическая карма. <laughs> да. Ну что? селфи можно селфи? Давай, давай. Мы думали, что у нас аудитория одна и та же, оказывается, нет. Разное, ну, да. видишь, разная. Это просто рувим.про. Это сейчас, сейчас. Я это я вообще высыпаю. моща просто. Величина такая, что Раски там уп упадешь просто. Кто вы? вы? вы? А? А? Рувим. Рувим. Да, просто да. бей Рувим, я там буду первый. Вон да, вот он, он, он, смотри, верхний, да. Да, Писуски вообще, самый, самый знаменитый... 40 сегодня у нас. О, видишь, неплохо, можно жить. <съя> да. Я их а все а всех, всех знаю, да? Три кодолов, рубим. Ого. Этого человека я не знаю, да. Это просто невероятно. Серёге, я одну фразу услышал и перешел, короче, из тапа в 300+. Он рассказывал, что человек там, кто-то у него замотал инструмент скотчем и перестал работать руками. У меня, короче, позапрошлый год 118 средний. Я, кстати, веду учет, я могу скинуть. Вы переписывались с тобой как-то в Инстаграм. У меня там своя система прикольная. Я перестал работать руками. Короче, теперь, когда у меня какой-то, ну, все объекты, все проблемы, все знают, же да, сложности там есть, короче. Первая как мысль, когда возникает, теперь я вспоминаю про скотч сажусь и начинаю искать, кто это сделает. Кто это сделает, а раньше было так, все бросьте, побежать сделать. О, посты не зря. Это пишем, короче, да? это прикольная тема, да, и, ну, я читаю, там, отвечаю я понимаю, что у вас много в директ сообщений, вы не успеваете, потому что... когда там за 4000 переходишь, начинаешь тоже. Вот видите, С... это, св... это, это, это, это актер, на самом деле это нанятый euh... актер, мы его наняли. Мы наняли этого мы его наняли. И утром просыпаешься, и там да, при, при 4 тысячах 20 сообщений, ты думаешь, блин, как на них ответить. А я представляю, что когда там за 10 или за 15 тысяч, это просто нереально отвечает. Только я вот сейчас перед самолетом ответил, было 100 человеком, Приземлился, сел вот, опять вот я, кстати, узнаю. Вот узнаю. Зачем? зачем, зачем ты сюда приехал, ну, Сергей? Я, короче, это. Вот значит что там? Это рутина. Здесь это. Ты приезжаешь? Я я не, не, не, не. Вот интересно здесь что-то, что-то новое узнал, увидел. Я пролетел два часа назад. Я по плитке прошелся, снял для заказчиков. Что, что лучше? Вот ну что лучше сейчас? Потому что выбирает иногда совсем не то, что ну вот. Не я нужно. Понял. Здесь права, это и... место, это гараж, Здесь... куда мужики сваливают, в гараж сваливают. А, да, жены, типа того, да, А да, сюда да, сваливают. Да, от работы. Да, я да, понял. Да, да. Еще, еще учитывая, что у мои супруги сегодня день рождения, это вообще я улетел, короче. Как я говорил. Прям так. Поэтому, ну, реально респект, потому что мы читаем. Это мы. Вот это как обычно. Вам еще раз спасибо, и я туда побежал. Удачи, если парни не хотите сфотографироваться? Давай. Можно, давай. Давай. Добоих знаешь? Напоик знаете. Конечно, Какого? ну как? А ты не знаешь? Первый раз вижу. Серьезно. Не, у нас просто тут люди подходят и есть такие, А ты куда снимаешь? А ты Давай я тебе сделаю связку. Здесь в Ютубе или в Инстаграме? И в Ютубе, и в Инстаграме. Как вообще выставка? Выставка? Как обычно, каждый год. Да. Да. Приходим потусить чисто. Слушай, ну все, больше и больше людей, наверное, знают, да? Наоборот, а, меня? Да. Ну, наверное. Когда перестанешь уже вот делать ремонт, я просто будешь там это, звездой YouTube? Никогда. А Сережа, Никогда. Когда? Никогда. Вот. А, а Серый уже так сделает. Да? Он красавчик, отличает от меня. Я. Сергей, кто, кто лучше делает ремонт отдел? Рувим, ты? Рувим. Рувим, да? Но ты дороже, да? Нет. Нет? Он, он больше. Он, он, он, он больше. вообще все делает лучше он меня. Больше. Вот куда Сервисная линска, машину мне починили. Окей. На что ни ткни, Рувим все делает лучше, поэтому такая судьба. А денег больше сервис работает. Вот такая, вот так это реальность. Что, я рассказывал про пьющих женщин. А -а -а. Ну, как да, раз это яркие примеры пьющих женщин. Смотрите, они уже все веселые. Вот еще мне, еще, пожалуйста. Думаете, там кофе? Нет, там не кофе. Ну, вот так это и происходит на самом деле. По данным независимого от да. агентства «Окна». По которое... данным этой компании. Я, да. я так и понимаю, <laughs> да. Что-то мне не Все нормально. А века тут 500 квадратов себе сняли. Я же про что и говорил. 500 квадратов, пожалуйста. А Брукс Бокс, современные оконные системы чуть-чуть поменьше. А континенталь еще немножко поменьше. Воспокус. Ну, все понимают, кто продает больше. Сто процентов века продает больше. Да, Мы пильнем этот. Да? Ну, типа да? э, во влог. В, в, Конечно, в, можно с нами сфоткаться. Очень а, с постоянно. Постоянно. А, а, кого, а, а кого обоих, именно? Обоих причем. Обоих. Ну ладно, тогда нормально. Тогда можно. А то а мы тут вот соревнуемся, кого больше смотрят. Зимса не привели с тобой? Зимса мы с не привели. Он нас забанил. Ну меня, во всяком случае. Тебя забанил? Ну как забанил, не забанил, мы просто не общаемся. Лёша привет. Лёха, ну хватит уже вот это вот, свои вот эти темы. А там же часы дарят. Прекращаешь уже, да. то твои кенты мне часы уже дарят, короче. Там вас коллаборации постоянные. Ты видел вчерашнюю тему? Да, да, да. А я не знал, кто это, прикинь. Я вообще не знаю. Вот сейчас ситуация мне посылка не целую неделю Он, ну короче грубо говоря она лежит уже должна уехать обратно мне никак мне только всякого надарили печенье всякую прикинь за этим ездить не кайф Ну не кайф он такой ну, что ты заберешь посылку мне нужно hdmi купить на выступление И я такой окей покупаю короче думаю ладно хорошо заеду заберу приезжаю а там магазин советский союз короче ларек какой-то короче я же вообще в шоке короче красногорске Беру эту посылку, подхожу, открываю багажник, такой раз, открываю, смотрю, там, блядь, открытка и часы. Я выкладываю эти часы, я просто снимаю историю, говорю, а он мне просто в телегу писал, тип, я не знаю, как, ну, Эду, Эдик в телегу мне пишет, Хера его знает, какой Эдик, не знаю, я я, я, я, я, я, как бы не шарил. Я выкладываю эту тему, типа, гляньте, посмотрите, типа, тип, тип, мне тип часы прислал, за косарь зелени, прикинь. Во всяком случае, там так написано. Вот. Я не уверен, я но уверял. я думаю, там так написано. Вот В общем. Я отмечаю туда, ну, короче, и мне, и, и мне тип пишет, а это я тебе прислал, типа, я же без всякого. Смотрю на него, смотри, 90 подписчиков, думаю, ну, подписался на него. И, короче, следующую историю снимаю, говорю, вот тип нашелся, который мне прислал. Да. И мне, 6 тысяч, короче, людей перешло туда, и мне сообщение, там, 500 штук, а это же Эдик, короче, это то-то, то-то, давай мне сливай. Я охренел просто от шквала. Что он мудак или хороший? Ну, типа, мудак. А -а -а. Ну, как бы, вот, потому что Земс так сказал. Yeah. Вот ролик, где я просто ну, на объект пришел что-то, э, в голову мне что-то залетело. Да, вот 80 подписчиков. Да. Yeah. Начинаю понимать, что залетает, что не залетает. Где я толкаю какие-то ум, умные мысли с умными, да? Вообще не залетают. Вообще никуда, да? Я знаю. Умные да. мысли никому не нужны. Согласен. Да. Надо все делать хорошо, строители молодцы, заказчики их не понимают, все, держи репосты, короче. Да, да, сто процентов. Надо больше платить. Только, Надо, только ты да, говоришь да. про это, да, у меня Надо сразу. Входит, да, да, сразу все летит. И еще на аватарке, как я вижу, было бы хорошо, чтобы... Ну, хэштеги, я смотрю, лучше работают тогда, когда у тебя на превьюшке что-то из предметной области. Вот когда текст все равно не так круто, это как заставка на ютубе, да? То есть вот пишут там типа, блядь, там, там, не знаю, огурская сожрала, там, еще кого-нибудь там такое, да? Люди чувствуют, что пиздец, а если просто как бы кусок из кадра, да? Вот я беру, вот у меня правило, вот я специально его там взял, подержал, секундочку там, чтобы была предметная область. И тогда человек понимает, что там внутри что-то будет про штукатурку или про ровность, или про типа того, запрячил хэштегов и хорошо полетело. О. И в других также тоже. Хопа там, хопа специально угол показал вот так покрупнее, чтобы под 90 градусов рассказывать. И, все. и вот сейчас хочу протестировать. Тоже, кстати, рубаха яркая, горская. да Тоже вот ну хорошо, как мне кажется. Я смотрю, наверное, если яркая картинка, предметная область и соответствующие хэштеги, то должно быть все хорошо. И вот сейчас это гипотеза, да? Сейчас проверим, сейчас вот поеду на недельки, понаснимаю и посмотрим, будет ли такой же отклик или нет. Ну, с такого видоса простого, который записал ровно за 3 минуты и даже не монтируя, выложил 80 под ну это прекрасно. Прекрасно. Да. Согласен. И а, есть такая, видишь, найдешь презентурку, ставишь, ставишь камеры и как? собираешь аудиторию. Да. каждая компания каждый год пытается придумать что-то новенькое я так понимаю это шнайдер electric сделали локации для дизайнеров которые рассказывают всякие разные штуки сейчас андрюха это все подснимет пойдем посмотрим то есть причем посмотри а Ну это шнайдер это шнайдер это в этом и прикол они сделали для всех посмотреть я не знаю люфе кто-то видимо несколько у них там Лауфен. Я не знаю даже, кто это Лауфен. Такие, ну пойдем посмотрим про шнайдер. Тут, короче, видимо, несколько брендов собралось. И они сделали такие, это, это коллаборация брендов для съемки. Посмотрите, что происходит. Это первый раз я такое вижу. У нас прям, прям дизайнеры пошли в, так сказать, там даже есть девушка в перьях. А, а еще здесь было две русалки в тени. А еще там есть, смотри, какой-то шалаш с конями. Пойдем посмотрим, с лошадями. С индейцами. И здесь тоже можно посниматься. Что это у вас здесь? А вот прочитайте, вот там все написано. Там все написано, да, хорошо. Вот здесь, да, прочитать, посмотрите. Вот прочитайте. Вот здесь, да? Вот здесь прочитать. Посмотрите. нет. Вот здесь, да, нужно прочитать? Это то, про что я говорил. Некоторые люди при виде камеры сходят с ума, короче. А некоторые говорят, подойдите к нам и расскажите. Вот прочитайте здесь, нам здесь сказать. А вы не читаете? Нет. Дорогие гости, добрый день всем. Рады приветствовать вас на Мост Бил Perfect Home. У нас сейчас будет э, закрываться, к сожалению, Perfect Home на сегодня. Мы ждем всех завтра и послезавтра и четвертый день выставки. Но сейчас здесь планируется закрытое мероприятие. Все, закрытое мероприятие. День. Мы пойдем отсюда. Поэтому нас Пожаловать. Все, ребята, удачи. Ну, Ладно. Погоди, погоди, погоди. Ты уже уходишь? А? Две, две, две секунды. Давай. Расскажи. Что ты смотришь? Что тебе нравится? ребятки постоянно значит мы из брянска короче строительная контора постоянно смотрим Рувима. прям видосики все заходят огонь а, средняя длительность лично моих просмотров где-то 99 процентов лайк сразу не глядя то есть зашел увидел руим новое видео лайк Какое ребятки подписок-то. ребят смотрел все наизусть потом перескажу сегодня ну много эмоций все. прям лайк лайк подписались ну и потом на нас Там... ссылочка все брат Давай. Удачи. Удачи.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 Я не знаю, там ничего. Где плитка? Здесь мы пробежались и пока не еще только зашли. Мы только вас рассматриваем. Так, а, да, а, в в нас потом это видео для... посмотришь, мы там тебе все рассказали, что Знаешь, здесь происходит. Где хорошо где плохо? И все. Да. Приходите, все крутая выставка, обалденная просто. Вообще все есть. Кстати, шоколадки дают бесплатно, покормят на бой. Да, Блин, там, я все прозевал. На Смотри, вот есть вот такие всякие конфетки дают, так что. Приходите, еще есть время. Вы знаете, как бы все это вот выставка, посмотрите, все круто, вот все. Смотрите, самый зачетный стенд, который я видел. Вот, вот как-то так, да, да серый. Вот это мальчик. Серый устал, дорогуша. выставка шляпа. Серега, по чем туры? Или это ничего? Леса? Короче, эту. заказать касаем... <смех> Самовывоз да только? <смех> Самовывоз. Прямо сейчас, да. <смех> <смех> Прямо сейчас бабло на карманке падает и все. А и... ты станции, станции. Вот, сура. Чувак на работает такой, <смех> дом просто сидит такой, <смех> позвонят и позвонят. <смех> типа, Ну позвонят тебе приду, там что, на фоткорте повешу немного, <смех> отдохну потихоньку. Почирю. <смех> <смех> <смех> <смех> так, да, Серега, айте почем? С кальянчиком, блин, ему раз позвонить. И типа что а, бабки сейчас, да? но деньги сейчас, да, сто процентов. Знали бы они, как это все продается, офигели Нет. бы. Называется да? это чилабрек. Молока вот интересно. Давайте просто дождемся, Спасибо. и все -таки, по, все таки поговорим. Не, мы же истории с номером его закинем на Алло. Да, день добрый. Мы здесь, на стенде, вас ждем, стоим, и вас как бы нет. Человек уже очень сильно устал. Сейчас подойдете, да, спасибо. Берем у него интервью по-любому. По-любому, посмотри, маркетинг. Только не ржать. Интересно посмотреть на вот психотип мышления человека, кто пишет такие штуки. Сейчас вот посмотрим. Кстати, прославится, я думаю. Наверх. Да, интересно показать. же, чтобы конечно, человек нам... рассказал, да. как это так... небольшой мастерской, до да, да. присутствующего завода. С да, вот да, да. помощью вот таких хотим, вот да, за... специфических подходов даже можно... Хороший маркетинг, а выходит, закажем да. потом, а? А ты, смотри, люди, будет. Под... А люди мы... подходят, вы видите, сейчас, чувствуете? Сейчас. Они подходят интересуются, почему мы здесь. Да, да. Потому что массово. Да, как вы думаете, почему мы здесь именно собрались? Вот именно за этой бумажкой. Это судьба, Это судьба. Это это домка, домка. То есть, вас поймали. Сейчас все. Это Сейчас мы уже продаем. Здесь цех, как Че, как... Сейчас начнем. Да, мы, Но надо обратить внимание, везде стулья, они такие, видишь, вот там столики, все эти. Растрёпанно подходить неудобно. Да, а здесь просто. А здесь такой зачуханный стул в углу стоит, строителю не стрёмно подойти посидеть, как да. бы, понимаешь. А где все белое, чистое, это как бы непривычная атмосфера для нас. И мы, мы не готовы. Ближе, ближе, к людям, да? Да, да, да. Здесь ближе. он мне пишет, ты тоже тут? Мы тестируем да. рынок, да? Тестируем рынок рекламы, потому что. данный об, обратно связь, всего, да? Из всего Мосбилда заинтересована нас больше всего. Мы вот хотим это. прям. Мы хотим дождаться этого дождаться человека и спросить. Потому что э, это, могут это единственное, учить. что нас зацепило. Это мы будем участвовать. Это единственное. человека высшее образование. Мы здесь остановились не просто Просто, мы, чуть -чуть, чуть -чуть, мы уже все все в голове. В голове. да? да. А да. To да, да а короче, Нам же не нужно много надписей, нам нужно просто буквально парочку стендов. И три блогера, да, ребята? Небольшой, да. Как небольшой мастерской, до процветающего завода. Я не знаю, они учат этому, или они свою историю рассказывают, непонятно. Кстати, с 90 года мы уже работаем. 1990. То есть уже вы, да? Уже 31 год, ну я помню. У нас как бы семейная традиция ⁇ это желание действовать позвоните, <Станут> по Может, мы позвонили. Мы позвонили. Может, давай, что мы опаздываем. Шеф опаздывает. Шеф опаздывает. Шеф недоволен. Да, да, сейчас секунду. Интересно продавать. Рецептима мне интересно продавать. Сейчас мы все решим. Ну, уже, по-моему, перестал трубку брать. Забанил тебя. уволился. Или его уволили. Что, не отвечает? So, Биалмит. Компания по Давай, давайте позвоним им, шефу. А? Он меня уже выписал. Кстати, тетель, основатель реально. компании владелец Лёшек Зазули. Ну, давай Лёшеку позвоним сейчас. Это не Россия, кстати, да. Пошел покушать, это да? Польша. А это, Польша. Польша. это Польша? Это Польша. сейчас буду? приедет пока? На а секундочку задумайтесь, что этот стенд стоит, 150 ну, выставить за самый минимум. Плюс доставить все эти материалы, плюс вот это все, это же списанная фигня. 1450 минимум, они, короче, забашляли за это, а то и пол лянчика. Ну, за короче, день. что? Чтобы что? заказывать рекламу у Руви про да. Будет у вас счастье. Нам интересно, во-первых, мы у него проходили, нам, нам, нам такие штуки нужны. Вот. И как С бы, бы вот такие. Для сцены. Это, ну, это... Для сцены, да. а сцены? Что Кстати, это то, что собирал этот самый... Трушов? Да. Трушов, да. По цепи. Трушов, да. А она как в квадратах измеряется. Вот. Сколько стоит? Да, допустим, мне нужна сцена. Данные параметры задать, чтобы понимать, стоит. То есть это польские технологии. конструкции, да? Да. Вы дистрибьюторы в России. Нет, мы не дистрибьюторы, мы Делеры. производители. А где производство находится само? Больше. Это можно использовать на стройке. Да. Но в первую очередь на сценах, как бы на концертах больше рассчитано. На самом деле они называются лиса. Они могут быть использованы в качестве любой конструкции. А сколько этажей можно собрать? Такую Теоретически загрузку. до 75 метров. 75. С креплением к основанию, так понимаю, да? Какие-то специальные крепежные элементы. Нижняя конструкция будет выдерживать нормально, сверху еще получается 30 примерно вот таких. Да. Неплохо. А стоимость, допустим, вот такого экземпляра? Не считает. Так не считается. А как считается? За заказ? заказы с вашими всеми углами по проекту со всей высотой шириной так, а это конкретно изготавливается под меня да как под клиента или это есть какая-то складская позиция все что все. под клиента под клиента а строк изготовления допустим вот данная вот если бы я заказал у вас вот это и вот это ну это такое есть на стадии поймите что минимальный заказ это 20 тонник Значит, для вас это заказать. Так, а что значит 20 тонн? 20 тонн, no, 20 20 тонн. тонн. А Это значит, что надо, в общем, прям в определенный объем покупать, как, как, как дистрибьютор, да, я так понимаю? И вам интересно, нет? нет? Это... Или вы просто, Займите. я захотелся дом построить, я покупаю у вас турочку? Вам не выгодно будет покупать отдельно. Вам лучше арендовать. То есть у вас есть и аренда? Нет, мы не занимаемся арендой. А что ж такое? Так, как нам купить тогда? Я понимаю. Надо больше злоты просто купить. Нет, вы, вы должны понимать, для чего вам нужно. Вот хочу построить дом. Мне нужно для того, чтобы построить дом, мне нужны там большие туры, которые я буду там вокруг дома а там сделать. Отлично, ну, да, да, да. любой проект вот э, под углом, под любым углом. Э, это, это, это называется модульные mm -hmm. строительные леса. Расчет, и Подходи, покупай. Я так понимаю, есть еще. Проблематично. Ариэнда? Нет, а реза тоже нету. <сих> да не шидкая, это большие большой объемы. Да, Нет. только 20 тонн можно купить. Да. Вас интересует? Да. Она очень массивная А сколько этажей держит? 70 80, метров, 70, 70, да? 70. 70, 70. 70, да? 75. 75, да, 75 Понятно. Под, под стандарт спецзашли специи. Какой Я вес вообще с... будет конструкция Россия? Без значительной А сейчас вот этих двух да, экспонатов э, полтонны. Да, да ладно? Да? Полтонны? Сколько килограмм на квадратный метр? Ну, трудно вам сказать. Есть расчет, что вот э, одна, одна э, один этот полток э, 600 килограмм поддерживает. А вот если мы с данному вместе тогда залезем, не прогнется? Не прогнется, 600, но килограмм. я вас не хочу. Нормально будет? А можно попробовать? Я вас не пущу, потому что я обещал организаторам, что никого не пущу, а. даже вас. Ну, это ну, нет, мы это сделаем рекламу. Эту... Ну, что-то нет. Ну, честно, что нет. нет этот... О, а если возьмем каску там и страховку найдем, нормально? Нет. Вы можете себе купить и при строительстве дворца использовать это все и попробовать несколько раз. Резюмируем, в общем, получается. Купить можно только 20, фул, тон. 20 тонн, от, от 20, а тонн. 20 тонн, Стро... а в принципе можно купить, но как бы и нельзя или Почему? можно, тонн, нет, да? потом вес очень нет. большой, можно построить 75 этажей, не очень выгодно для строительства дома. 75 метров. И, и сдать и их в аренду. Где? И сдать и в аренду, нет. как бы, да, ты можешь их купить и сдать в аренду, но, но снять в аренду ты их не можешь арендовать. Да. Почему же? Вы можете у других арендовать. А, других, но при этом... Это, это самое безопасное решение на российском рынке и самое дешевое... Ну, тут насчет того, что с китайцами Среди... не поспорить, если взять во внимание бамбуковые постройки, которые они там строят по, по 200... Под этажей, небоскреб. то, Под небоскребы. И при этом они как бы... Это все они потом еще используют повторно. Поэтому я не знаю. А срок службы этих конструкций, они гниют, ржавеют? 5 лет гарантия, но... В эксплуатации 12-15 лет. То есть нечастых случаев не было, да, никто с них не падал. Пока даже еще никто а не использовал. Или можно заплатить вообще? Ага. Спасибо. В России мы еще не продавали, поэтому в России никто не поставил. То есть это новинка для России. А сколько из <с> ней будет выставка? Четыре. Четыре? То есть можно приходить еще? Да. Завтра, послезавтра, после после. Да, вспомнил. Ну, до Приятно. И на вас подписаны. Мои, мои клиенты все говорят, кода у вас смотришь? Все, говорит, я тогда с тобой работать буду. О. Все мои клиенты, все вас смотрят. Куда у вас больше клиентов смотрит, да? В Сочи летите, да, на Сотинг-групп. Будете там? В Питере ставим групп. В Сочи Нет. будет. В да, Сочи, -то Сочи, Сочи, да. Сочи. Сочи будет, да. Будет. Все. А вы а а будете подписаны до 15 октября? Стивон, вот, рад был вас увидеть. Успехов. А это один груп, кстати. А вот и все. Ты всех все увидел, братан, все, да, да, да, все, мы Да, все получилось. Спасибо вам большое, удачи. Вильник это зарядка пустая. Надо рассказать? Что за фирма, что производите, как поставляете? Ой, нет, надо. Я на камеру не буду. Почему? Давайте вы мне просто расскажите. Я как переводчик работаю, собственно. Не хочу реально. Поставим возле вас мужчину из Индии. А? Возле вас поставим мужчину из Индии. Мы будем рассказывать. Нет. А вы для, для куда вообще для какого? Это телеканал. Какой? Россия 24. Что не могу. Почему? Ладно, Америка 24. Серьезно? Смотри, мужчина уже пришел с вином. Сейчас все организуем. Я правда не знаю. Как Я не пью. Я тоже, Григорий. Григорий, Гриша. Просто, просто народе. Гриша ищет какое-то поведм. У него а есть крутые часы и бутылка вина. Вы подскажете вот такое. Как вы А, нет, не видел. Серьезно, давайте с ним. Крутой будет видос. Контент прям, пушка полная Все потом знакомые узнают. Прям будут подписываться на инстаграм. Пачки. А в ТикТок хотите попасть? Тикток же. В ТикТок еще стать. Там вот эти все джинбы, да. Серьезно. Yeah, давайте, yeah. давайте теперь вот по существу. Ovi гранита, да? Это фирма. Hello. How are you? Fine. How are you? How are you? Me uh, tell me about your uh, like, uh, wood? like wooden, yeah. wooden, finish, but the surface is the tiles. How many in Russia uh, sell your So yeah. wow. cool. Круто, я все узнал. А вы не хотели мне рассказать? Да ладно, не буду наговаривать на тебя. Спасибо, спасибо. Не знал, что это наши. Этот, что что? Это наши подписчики, они стесняются наши подписчики, этого. Да. Стесняются? Мне тут стесняются, пацаны. А, а где что? можно кирку такой взять, пацаны? Да. Что что заказать? Заказать Спок у кого? Принт. А, то есть это ваша типа фирмовая? Да. Начинающие. Нормально. Личный бренд – это наше все. Первые кепки. Обязательно. Да. <звук> ну, в общем, вот такой был этот бил 2021. На этом мы, наверное, заканчиваем. На этой божественной локации для съемки. Кто-то же придумывает это все. Всем пока. Оставайтесь с нами. Спасибо, что посмотрели. Пишите в комментариях, понравился ли вам такой формат. Ну, а мы все равно будем пилить для вас контент. Всем пока.